Друзья, привет! С вами Мила Колоколова и сегодня я хотела бы начать цикл видео на тему потерь, неудач, всевозможных каких-то неожиданных ситуаций, которые у меня лично возникали в инвестициях. Я думаю, что вам будет интересен мой опыт, где я не только зарабатываю, но и где и теряю, потому что инвестирование без потерь невозможно. Но прежде чем я начну рассказывать о первой ситуации, о первом не очень хорошем моем опыте, я бы хотела порекомендовать вам, кто еще только начинает начинает инвестировать или задумывается об инвестициях, посмотреть это двухчасовое мое видео, которое записано специально для новичков, как куда выгоднее всего вкладывать сейчас деньги. Обязательно посмотрите, и я думаю, что вас это также убережет от многих ошибок, которые уже совершила я на своем опыте. Итак. Сегодня мы с вами поговорим о том, как я потеряла деньги на доходном автомобиле. Действительно, больше года назад, примерно в мае месяце прошлого года, я решила проэкспериментировать и зайти в стратегию доходных автомобилей, но начала я это делать, и сразу же здесь я указываю, будьте очень осторожны, начала с дорогого автомобиля. Я начала с автомобиля премиум-класса, с BMW 7 и об этом у меня ранее выходило видео. Вот она моя красавица, вот моя BMW семерочка, которую я купила специально для сдачи в аренду, сдачи в прокат. Вот так вот она выглядит, такая красивая, собиралась ее отдать в компанию проката, привезла, с удовольствием ее взяли, застраховала ее, пожелала удачи ей, думала, что будет хорошо ездить еще в мае месяце. но Поехала она у меня по-настоящему только полгода спустя. Я, честно говоря, рассчитывала на то, что сразу все получится, что не может не получиться, что автомобиль, он и есть автомобиль, поэтому, ну, куда он денется, он, безусловно, будет сдаваться. Я нашла автомобильную компанию проката, куда я планировала отдать свой автомобиль, но... Что произошло? Я проверила все их отчетности, я посмотрела, какое место они занимают на рынке, я а, сделала тестовые звонки, я м, проанализировала, есть ли у них клиенты, то есть с точки зрения бизнеса все работало хорошо, но почему моя машина, когда я ее купила и отвезла, им, почему она простояла 5 месяцев и так и не начала работать, вы даже себе не представляете. Это человеческий фактор, который предугадать никак невозможно, то есть в один момент хозяйство, компании и управляющая компания они просто решили расстаться и в итоге управлять автомобилями стало некому начались простой начались с другими автомобилями начались какие-то непонятные ситуации в общем автомобиль я забрала при этом я его застраховала в каско осаго причем это каска мультидрайв это очень дорогое каска так как автомобиль сам по себе дорогой и достаточно такой угоняемый каска обошлась очень очень дорого это несколько сотен тысяч рублей и плюс э, на автомобилю поставили датчики мониторинга датчики от угона и так получилось что я думаю ну ладно но ну автомобиль то со мной хорошо не с этой компании но с другой получится я попробовала дать автомобиль в другую прокатную компанию там он сдавался очень плохо в третью все вокруг мне говорили что же вы купили такой автомобиль где же вы такое барахло нашли вот. Мне, конечно, это очень все было обидно слышать Тем более, это такой первый опыт с автомобилями Я пробовала отдавать его в такси Но оказывается, что многие премиальные такси Также перешли на другие автомобили На Мерседесы И, в общем, мой BMW никому не был нужен И я выставила автомобиль на продажу Все-таки же это актив продаться он должен Но, как вы понимаете, за те деньги, что я его купила И даже я снизила цену на 100 тысяч, на 200, на 300, на 400 Автомобиль все равно не продавался и в общем продавать его с потерей миллион мне конечно не хотелось но благодаря вот этой ситуации я нашла другие прокатные компании, я нашла очень много компаний такси, я очень хорошо изучила рынок автомобильный поэтому мне этот опыт очень и очень пригодился потому что благодаря этому опыту я запустила в работу еще два автомобиля, но уже эконом класса то есть я уже научилась, что надо не только делать ставку на дорогой сегмент но еще и попробовать с более дешевым классом Как оно будет И действительно фу-фу с этим опытом У меня пока все хорошо Я думаю, что как-нибудь я вам покажу свои автомобили Hyundai Solaris Как они у меня сейчас работают а с БМВ произошла вот такая ситуация, что в январе этого года мне позвонила одна из компаний, в которую обратилась в поиски, вообще в надежде кому-то отдать этот автомобиль, и они предложили заключить контракт на год с целью передачи в прокат и с гарантированной, фиксированной доходностью ежемесячной. Собственно, так и сделали, и вот на сегодняшний момент автомобили уже больше полугода ездит по такой схеме у меня еще договор на полгода вперед в принципе все достаточно хорошо те деньги которые платятся они покрывают и все расходы и амортизацию автомобиля и так далее но вот этот вот негативный опыт, этот простой пять месяцев, вот эта ситуация, в которую я попала, и если бы вот не эта компания, то я не знаю, как бы дела развивались дальше. Меня это все научило тому, что бывают ситуации в инвестициях, которые мы не можем предсказать, о которых мы даже себе не можем представить, но к которым надо быть готовым. И безусловно, если ты хочешь инвестировать, нужно отдавать себе отчет, что может произойти всякое. Но это не повод сдаваться, опускать руки или говорить о том, что инвестиции не работают Поэтому я вам желаю, конечно же, только положительного опыта А если случится какая-то негативная сторона, воспринимать ее адекватно, воспринимать ее абсолютно нормально И понимать, что это просто одна из ситуаций, которая может быть, и никто от нее не застрахован Всем удачи, счастливо, если вам понравился такой формат видео, если вы хотите, чтобы я дальше продолжала рассказывать о своем неудачном опыте в инвестиции, напишите обязательно об этом в комментариях. Всем счастливо и пока!